Это полный пиджак. Пиджак, в смысле. Я... Это... Пиджак. Тёма, какого фига, что ты делаешь? Тёма, успокойся, дружище. Пятихатка, жесть, спасибо огромное. Капец, я вообще нахрен. Выпал с этого чувачка. Ну, давай, спам ВК, посмотрим, что будет. Спасибо, града, Тём. Ну, ты сам захотел. Что? Ты что, с ума сошёл, чувак? Блин, Тёма... Это просто... Это, это просто жесть Какой-то капец, Тёма Я не знаю, 22, 22. Чисто, это чисто примерно вещи. вот здесь е... Ебей, ебей, есть сайт такой Это просто ебей какой-то Спасибо огромное, ютубер Спасибо Бля, дуэлс ВК, я человек ха. Чувак, ты гонишь вообще,